поэтому я почти месяц не снимал на Боброграде. Каждый раз новый каст главных героев. С момента последней проверки администрации прошло уже больше месяца. И вы, наверное, справедливо задаетесь вопросом, а что же такого изменил? Проверка админов – это как раз инициация зрителя в то, как делать не нужно. По традиции вступление к проверкам либо слишком пафосное, либо уже ставит ваши мысли на нужный локомотив, либо просто готовит вас к тому, что будет в ролике. Я бы был грандиозным балаболом, если бы сказал, что в этот раз все будет иначе. Но изменения все-таки будут. Токсичность никуда не денется, но она будет теперь появляться там, где я посчитаю ее необходимой, но ее не будет слишком много. А теперь давайте начнем с азов. Что для вас значат подобные ролики? Возможность лучше узнать правила ради того, чтобы лавировать во время дискуссии с админом и избежать наказания? Или наоборот, легко выявлять первый тип людей, быстро ставить их на место, затем лишать привилегии и пресекать бедлам среди администрации? В комментарии отвечать не обязательно, дайте ответ себе сами. А пока я представлю вам девятнадцатую проверку администрации на своем сервере Боброград. IP и группу сервера вы найдете в описании, а теперь нам пора. Кто-то нарвался на проверку. К стене! К стене! Э, я домой, я домой, я домой. Показывай, где дом. Дом окей. Okay. Нет, дома нету, иди сюда. Сюда иди, Выходи. Но пойдем тогда так, если Богданчик? Это не... А, это твой дом, дом, разве? Давай посмотрим. Да, Давай буду. посмотрим. Давай. Нет. Богданчик? Нет, нет, нет. нет. Это не его дом, это не его дом. Это мой дом, алло, а -а -а -а. Это мой дом. Алло, за что? Что не надо? Богдан... Б... Все, ты будешь арестован за то, что ты не был дома во время кача. Ты при мне хотел купить я дом. Я дома, алло, я домой шел. Ты при мне хотел купить дом. Достань Богданчик, устал, пожалуйста, ты? я только приехал. Богданчик, Ой, нахуй Богданчик, не работает. Стоп, скины на оружие, а на, на ножи. Странная хата, ну ладно. Давай, давай, давай. оказались в моем доме оказался следующим образом у вас были полностью выбиты все двери вскрыты а также сломаны кодовые замки а за... вы зашли в мой дом если у вас не ни ордера ничего то что у меня все открыто, не дает возможности сюда заходить сейчас серьезно будешь пытаться за это качать меня я полицейский заподозрил то что тут было совершено ограбление возможно рейд может быть тут что -то что вы был? заподозрили а, действительно, Вам ничего такого. Действительно, в этом ехать. нет ничего такого. Открой мне двери, все эти чужую собственную территорию. Имею право на а право вас Нет, не имеете. Открой мне дверь, дай я выйду. То есть это теперь моя хата, правильно понимаю? О, я а дал свой самую... вызов. Слушай, ты полицию вызвал, да? Мне вот поступил вызов от тебя. А кому будут больше верить? Запертому полицейскому, который сказал о том, то что его пытаются взять заложники. Или же какому-то гражданскому? Еще печает права, то, что любитель на госструктуре может спокойно пройти в мою квартиру. Нет. Собственности, не он это делает. А может быть меня выпустит кто-нибудь? Я об этом ничего такого не вот, вот говорил этот вообще. Выходи. Меня в заложники он хотел взять. Он вызывал уже сюда своих друзей по телефону, вызванивал. Оружие убрал. Оружие. Да, уже правда? Убрал. Убери И оружие. оружие. А, пусть мне об этом как раз-таки говорит оружие. шеф полиции. Оружие убери. Человек, профессия которого находится на одном ранге со мной, не имеет права мне отдавать какие-то приказы или же угрожать чем-либо. В реальной жизни сотрудник с таким же званием, как у другого своего сослуживца, не будет отдавать ему приказы, а здесь же это означает, что нарушено правило ННРП с его стороны. С другой же стороны, они подсели на измену из-за того, что тут находится полицейский с оружием, они думали, что я маньяк или же какой-нибудь киллер под маскировкой, а эти сомнения я сразу же с самого начала взял и развеял. Оружие уберите, говорю. Раз. Ты а Q милиционер, который будет мне указывать, убирай правильно оружие. Я понимаю? Оружие убирай. Ты убери оружие, убирай. Раз. Убери оружие. Средь. Средь. Так, ну КГБ я уже могу послушаться. СБГ-генерал, но что? А тебе не смущает то, что, что на тебя заставляют 4 пушки. Независимо, полицейский его... не повесит. Тек не, не Ну да, противополитие. Да, закрой пиздак, свой господи. Вот все в порядке. А, то есть еще ты меня оскорбляешь я тебя ебало да? сломаю из-за того, что а ты пытался тебе... меня взять в заложники и угрожать. Значит, челик с самого начала не хотел себя адекватно вести во время этого якобы РП в кавычках, и на любое мое адекватное объяснение или же довод, почему я тут оказался, он просто отвечал и что? Если не помните, то перемотайте назад. Неадекватное поведение это не только, когда вы начинаете крыть все вокруг хуями, орать, или же просто беситься с нихера. А тут он вдруг, видите ли, удивляется, бедолага, потому что ему посмели заткнуть рот, когда он встрял в разговор несколько Полицейских на вызове. Там стоит генерал СБГ, а также КГБшника. Вот им я могу вполне себе подчиняться. Это достаточно весомые профессии, но дебил на IQ милиционере продолжает отдавать мне приказы непонятно зачем. У вас не случается, что а мужчина, у вас сотрудник. Вы что вы сейчас что? Да, да, вы угрожаете какому-то человеку. это не но нормально. Кажется, совсем. То есть а я еще, угрожаю. Нормально, вот эти разумные все записываю, сзади. у меня боди камера все боди -камера, да? отсюда. Да, сами сюда прыг... Да, Да, бодикамера. Всегда при мне. А что тут, ребят, происходит? Бодикамера на обычном гражданине, ну ладно. Ну да, что это как-то как странно будет. Так ну, вот, я меня кто-то ее... послушает. Зачем же... ты проник? Или вы же вы будете покупал. просто с памятью? Зачем убери ты проник, зачем да, ты проник на чужую? Дверь убери оружие, это не ясно. Зачем ты его достаешь? Тебе разрешали его доставать? А ты чё, я мне угрожаю, разрешение будешь выдавать? Пошёл нахуй! Пошёл нахуй, я тебе ещё раз говорю. Разрешение ты, ты мне идёт? ещё будешь да я выдавать. Послушай, я типа. Пошёл нахуй, сука, я не угрожаю, с тобой разговариваю. Человек. Ты достаешь оружие. Я не буду тебя То слушаться. 110. Я слушаюсь КГБшника, но да, точно не да, тебя. Да, да, ты сейчас отлетишь, вот, Да, отлетишь, попизди. Баран стабильно упирается в нарушение правила НОНРП. Он постоянно отдаёт мне приказы, хотя делать он этого не может. Я могу его спокойно, абсолютно обоснованно не слушаться, вне зависимости от того, Сколько людей мне угрожает, аргумент по этому поводу вы услышите немного потом Но вдобавок к нон-рп он уже нарушил правила метагейминг, Того у него уже два нарушения Вот эти фразы о том, что ты сейчас отлетишь, это уже переход в нон-рп формат общения А это все-таки метагейминг, запоминайте ну предлагаем его к мэру вести. Там уже будем. А в чем, собственно, дело? Мне кажется, некомпетентно. Если человек оружие, не убирает, Вы мне можете нормально объяснить, что вы от меня конкретно хотите, или вы просто с памяти какие-то, не знаю, войс-сообщения между собой. Вы пришли ко мне. Я нахуй с тобой не разговариваю, блядь. Я не разговариваю нахуй с тобой. Закрой нахуй свой спермоприемник, тварь. Итак, ребят. А поскольку долбоеба забрали куда-то, вы мне можете нормально объяснить, что происходит? Ружи, он за у меня РП-процесс. Он меня РП-процесс. Тут у тебя РП-процесса. В не РП-процесс. Ты там нарушаешь... В не РП-процесс нарушаешь... не, РП не перебивай мне, не открывай свой рот. Я, я жал Потом, бежал, потом, ну сиди, я. жалуйся, у меня Спасибо, Ребят, а. еще раз, давайте обозначим, что произошло. А был комендантский час, ведь только что. Я иду по этому как раз-таки, по отелю, осматриваю. Одного человека посадил за то, что он не дома в каче. Далее я поднимаюсь на этаж выше, вижу квартиру открытую. Полностью все открыто. Как ну, ну знаете, странновато. Захожу, прохожу, вижу, все просто э, вскрыли и кодовые замки и все остальное и я зашел сюда буквально на несколько секунд в итоге сюда как раз таки заходит как я понял хозяин я у него уточнил говорю вы хозяин он говорит да и начинает меня расспрашивать насчет того почему же я все-таки пришел к нему домой я говорю ну комендантский час мне почему показалось ходите, подозрительным на на а ком час был по твоему без проблем только его уже не был ну, ну так, я же зашел под конец комендантского часа, или ты меня не слушаешь? Если ты не ну, слушаешь а ты говоришь, меня, зашел, нет, если ты не слушаешь, ты то не сказал, нужно то, мне мешать шоу рассказывать госсотрудника. окей? Он начал меня, получается, раскачивать за то, что вы не имеете права, я говорю, я как госсотрудник, я заподозрил то, что здесь, возможно, было ограбление или же рейд, и мне нужно было удостовериться, что здесь все в порядке, нету никаких ни убитых, ни так далее, ну, это очевидно. Иначе зачем я служу в полиции и пытаюсь заботиться о безопасности наших граждан. В ответ на это он берет вызывает как раз таки наряд полиции и обыгрывает это так, то что вот я к нему такой вот негодяй, понимаете, пробрался в квартиру и не хочу выходить. И я говорю, ну я как бы мне нужны, ничего я подозрительного пошел. не заметил и пошел. в итоге говорю, ну... Вы откройте дверь, дайте я выйду и пойду по своим делам Будь я каким-то сумасшедшим, не знаю, маником, серийным убийцей Я бы его через эти решетки бы спокойно, бы во-первых, смог расстрелять Если именно так и было, то здесь ничего противоправного нет Но а я не сделал ничего смотрите, такого, я человеку не, не ухажал нет, я, я не делал ничего такого, то, что могло бы вызвать КГБ. у него такую Знаете, реакцию. в чем тут проблема? Товарищ КГБ, а теперь к вам вот такое вот будет огромная претензия по поводу него. Он говорит, то, что он зашел, было все открыто. Ну какого хуя это, тогда просто не вышел? Если все и так было открыто на секундочку. Я зашел, говоришь, я осматривал квартиру а я открывал, мне, блядь, было, мне было странно Ты меня слушаешь? Нет, если у тебя уши не работают То сходи к лору, пожалуйста В ближайшую больницу Проверься там, если у тебя с ушами проблема То э, я здесь никак не замешан Я уже объяснил все конкретному человеку старше меня позвоню, а, а именно КГБшнику. Если КГБшник ничего такого не видит в моих действиях, то я, наверное, могу идти по своим делам. Нет, а, ты нет, так и не нам... ответил на мой вопрос, меня просто тут вышли я, нет, я а, не хочу и не имею желания отвечать на твои вопросы. Ты на меня вызвал полицию, выставил меня в том свете. Папа. В данный момент <с это сейчас уже место преступления, потому что ты запер и попытался, скорее всего, это выглядит как похищение госсотрудника при исполнении. На мне форма, на мне погоны, при мне, все мое стабильное оружие, помимо этого оборудования и снаряжения полицейское, и ты человека при исполнении взял и нам намеренно закрыл, понимаешь, у себя в квартире. Держите, Похищение пожалуйста, их на прицеле, дайте пройти, утащи. пожалуйста, к этому гражданскому. Может, а, вы будете арестованы за оскорбление госсотрудника при исполнении. Это 4. не оскорбление, это был вопрос к нему. Не, идиот, это уже оскорбление. Все. Идиот, он задал вопрос, ты идиот или нет? Ты, или ты идиот, или ты человек? Это, ну это ладно, намекающий, вопрос, это намекающий это вопрос. намекающий Нет, он вопрос. Это говорит, типа, про снисты, а, Но я не вас думаю, вас что это очень отсюда, адекватно. Да, Если вы хотите дальше насчет полицию, этого разбираться, это сборка, я буду сказать. одну и ту же версию рассказывать, потому что ну, оно а, так и было. Окей. Ну, товарищ... Мы Товарищи можем просто КГБ, спокойно смотрите. выйти отсюда, и вы дальше будете продолжать жить своей жизнью, ну, если вы не будете нарушать законы. Ну, там было как-то право, но ничего не было совершено. Ну все, значит, и я тогда иду Когда по своим делам, будет? ребят. Всего доброго, хорошая Подожди, Единственное, что я увидел и услышал, это то, что не вот капитал с его стороны. Всё. Ну чё, меня теперь забирают, нет? Короче, у тебя первое ну, РП получается, да, нон РП. И еще нарушение правил обыска. Квартиры. Что? какой то без меня и без моей версии выяснили. это я тебе говорю мы не выясняли мне ты вообще, там говорил, что у тебя если процесс мне будет важно вами. что ты будешь говорить я тебя обязательно об этом спрошу, окей? Okay? я сейчас в данный ну, момент хочу узнать о тебя у администратора. я это говорю Говори, Нет, что хочешь, но... смотри, говори, что хочешь, но смотри. Говори, что хочешь, но не все, включай при этом микрофон. Помолчи, помолчи, потому что моя жалоба, я еще не объяснял ситуацию. Теперь то есть ты все это не микрофон, все все это и время разбанком. ты страдал хуйню, это правильно понимаю, вместо того чтобы объяснить ситуацию, да? Нет, это это тебя почему-то вернули по процессу, которого где ты нарушил множество правил. Но как бы рп процесс закончился это и он закон... закончился очень даже хорошо. Процесса. Абсолютно, но БРПшный процесс. Ты нарушал там кучу правил. Это не нужно. Вы... Конечно. Так вот, в чем дело там? Смотри, Надо я объясняю ситуацию. Это... Сначала расскажут. А, ну Скажем? давай приходит вызов от хозяина квартиры, что к нему пробрался в дом получается полицейский что все такое и там действительно стоит полицейский был с оружием мы все заходим, говорим ему 4 человека 4 человека мы ему говорим убрать оружие он на 4 человека говорит, нет, я ничего делать не буду мне вообще все равно, я убирать оружие не собираюсь. Нарушение правила помехи разборкам путем ввода в заблуждение он выставил меня в том свете, мол я вообще отказался что-либо отыгрывать и просто стоял с оружием, никого не Слушая, Но нет, я сказал то, что я буду слушать человека, который по РП по званию старше меня, но точно не АК полицейского. Вообще, со стороны, это может показаться ебучим цирком, потому что как только я пришел на жалобу после РПшки, я уже понял, что меня хотят натурально слить, но очень и очень неумело. Как я это понял, очень легко. Мне с самого начала предъявляют уже кучу нарушений, а там уже это в сумме, знаете, что это МРБ. Обман. Это, грубо говоря, так-то он там другие слова говорю, но неважно. В смысле итоге, ну потому что я не могу повторить все ПСО. Я что, потом все... Собирай факты и повторяй жалобу. Не перебивай меня, пожалуйста. Я тебе сказал, я тебе сказал, что я сейчас разговариваю, ты меня перебиваешь. Давай. Так, у него получается, он проникает в дом без обыска, без ничего, один, без приглашения. У него нарушение, получается, правил обыска. Приветствую на вашу жалобу. Я на жалобе уже. Я на жалобе уже. Куда ты пошел? Я сейчас тебя отправлю шума. обратно. Сам Я не на уходи, жалобе говорю. Сейчас... Я на жалобе говорю, блядь. Ну, также за полицейского он начинает на других полицейских быковать, говорить, типа, я не буду вас слушаться, мне особенно говорить, типа... На первый раз я, как и вы, процентов тоже думал, что он просто оговорился. Но нет, блядь, он реально хочет выставить меня в том свете, что я просто вообще все правила мира нарушил, и меня реально нужно забанить сразу. Далее, просто внимание, решение администратора без выступления, Слушивание обеих сторон, а всего лишь одной. Ты обычный типа ну, герцаря, а ты необычный. Он не слушает нас, вообще ничего не делает. У П... тебя не говоришь, как полицейский там... абсолютно. В Фир РП у него есть получается. Да, да, да. Нон-РП, а в чем оно заключалось? Он за полицейского проникает в дом, нас не слушает вообще: в чем заключается? Это, это, НРП, это будет правило обыска, то что он безумно... Почему дома без полицейские не делают? Дом, дом, тебя приглашали или ты ордер брал? Он закончил разговор или нет? Да, так говорит. Приходит туда полиция, несколько человек, ну как бы все то же самое почти, что он и говорил. Начинается какой-то сранч, несколько человек подряд что-то вкидывают в голосовой чат, и ну я как-то особо не понимаю, что происходит. А, среди них был... То ли генерал СБГ, то ли еще кто-то а Потом IQ полицейский И также был КГБ а, Ну, как-то странно, чтобы Мне отдавал приказы такой же полицейский, как и я Если бы это был глава полиции Или же КГБ, или же мэр Ну, я бы, возможно, его и послушался бы Но чел себя на профессии IQ полицейского Возомнил, не знаю, ну, чуть ли не главой всей полиции города Он начал отдавать приказы, которые он совершенно не должен был отдавать Там, убрать оружие и так. А я бы понял, если бы я был каким-то маньяком э, Ну, да, их четверо человек надо их послушаться, а если их пять, то тем более. С какой стати я должен бояться таких же сослуживцев, как и я? Я также выполняю свою работу, я также заступил на службу и, возможно, мог бы расследовать какое-то дело, если бы там кого-то реально пристрелили. С каких пор я должен бояться моих сотрудников? За мной что? Четыре маньяка пришло? Или же меня в заложники берут пятеро бандитов, которых я должен бояться? Я же То все это время пытался, как раз таки, как только они пришли, говорить, ребят... Тут вот такая неувязка вышла, очень не очень прикольно получилось, давайте-ка я вам объясню все, вы меня послушай и мы возможно разойдемся, если ни у кого претензий не будет. В данный момент э -э -э, я пытался это объяснить КГБшнику, зачем ты головой виляешь, типа намекая на то, что это не, не так было, по-твоему там не было срача? По твоему там не было срача, потом у ты не спамил в микрофон, из-за чего я не мог понять, что от меня хотят Мне же никто слова не дал сказать, пока тебя нахуй на жалобу не забрали Ну камон Все, да? Ты, я думаю, закончил, ты Нет. уже повторяешься просто несколько раз однако... Нет, я не повторяю я не несколько закончу. раз Все. Ты за меня не будешь решать, закончил я или нет. нет. Смотри, дальше... Я еще не закончил. Нет. Ты будешь бесконечно... Если ты будешь дальше ты продолжать что-то говорить на перекорм мне, то у тебя выйдет помеха разборкам. Я тебя предупредил первый раз. Ты говоришь одно и то же просто... все. Узнать. у тебя помеха разборкам. Ты мешаешь мне рассказывать все дальше. Вот вы сейчас скажете, да ты охуевший, сука, ты ему взял, приписал помеху разборкам. Ну, ребят, извините меня, но какая бы хуйня его версия не была, я ее послушал и начал потом рассказывать свою. Зачем он влезает и говорит о том, что я за? Закончил, Если я этого не говорил сам Я не понимаю Я его предупредил, что будет помеха Он на эту помеху повелся Молодец, что сказать Причем жалоба в таком формате с ним проходит уже не первый раз Ребят, денки нет, доказать не смогу Просто из памяти Просто бывает очень часто, когда он подает на кого-то ЖБ И чел, на которого он подал ЖБ Начинает говорить что-то такое, что может выставить его не в том свете Он тут же начинает за человека решать Закончил он говорить Или же не закончил Так и тут, как только я сказал о том, что он мешал мне проводить этот РП-процесс своим спамом «Убери оружие» и отдачи приказов, которых он не должен был отдавать, он тут же захотел, чтобы я закончил свою версию и сделал все, чтобы получить помеху разборкам. Условились на этом. Так вот, его забирают на жалобу. После того, как он мне начал угрожать, не имея для этого никакой абсолютно почвы, я пытался а, наладить контакт с КГБшник и объяснить все ему. Но челик просто берет и перекрикивает, там, лицом к стене, там, или же уберите оружие, убери оружие, тебе несколько человек говорят, ты вот нахуй сейчас отлетишь, ну и все в таком духе. Но я ему ответил как раз-таки на это в той форме, которую он заслуживает, как я считаю, потому что, ну, мне не имеет права указывать такой же по равноценности сотрудника как и я. Если это был бы, опять же, глава каких-то госорганов, в том случае КГБшник, то да, да. Не ослушался, получил бы пизды. Но у меня не было каких-то поводов, их всех боят. Я, наоборот, пытался на конфликт никого не вытягивать и объяснить, в чем дело. Так вот, его забрали, и я объяснил все КГБшнику. КГБшника это все устроило. Он говорит, ну, если это было реально так, то ты ни в чем особо и не виноват. Челик, который как раз пришел и вызвал на меня полицию, он пытался а, напиздеть ментам о том, что вот у меня бодикамера, боди камера. я у него спрашивал лок, а ты отыграл боди камеру. После этого он сразу урылся. Итог что? такой, итог такой. Я в ходе разговора вот этого челика арестнул за оскорбление полицейского. И на этом наш микроконфликт закончился, и я ушел оттуда, ну, со спокойной душой. Мы когда пришли, он нам заявлял то, что тот человек его решил взять за заложники. То есть ты это лишил я решил сейчас умолчать, но это очень вещь. Ты нам говорил, что про заложники, ты из-за полицейского говорил нам неправду. Ты не да, играл допустим. свою роль. Ты должен был сказать да, как... допустим Зачем ты врал, что ты, что он тебя берет в заложники и прочее? Ну так, а он врал Зачем о том, то, что я ворвался к нему в квартиру. это ты ворвался ко мне в Я не ворвался в квартиру. есть. Пойми, что тебе, чтобы зайти в дом... решил. Даже если так, то со стороны РП, если вообще убрать нон-РП составляющую, то вообще все бы козыри были на моей стороне даже с таким объяснением. Сам подумай, кого будут слушать. Челика, у которого полицейский заперт в квартире, который сюда же также вызвал... Или же челик, который запер полицейского, несмотря на попытку просто у... урегулировать конфликт и спокойно пойти по своим делам Если ты реально думаешь, что будут слушать гражданского, мы... то у меня для тебя очень плохие новости Смотри, мы слушаем, потому что... да да, да. У тебя ВНК есть? Да, на... а у меня все есть Давай, короче, заходи в И кубе. у меня ну, так будет проще. Ходим, говорим приказ сотруднику брать оружие для безопасности. Потому что мы приказываем, неважно, кто ты. Мы не знаем, ты настоящий сотрудник или нет. Так вот, о чем я говорил в самом начале. Они не знали, что я полицейский, или же маньяк, или же какой-нибудь киллер. Я взял это, доказал то, что я реальный полицейский, показал снаряжение, но у челика все равно остались претензии. Ну, просто потому, что он хочет до кого-то доебаться. Он играет на рядовой профессии полицейского и дает приказы такие, будто он шеф полиции. Когда ему все равно уже доказывают, что это настоящий полицейский, и ему объясняют грамотно то, что он не может отдавать такие приказы такому же менту, он все равно бесится и продолжает спамить войск чатных это за хуйня мы троём все приказывали четвером даже все тебе говорили убрать это. но уже я не пойму убрал. когда и говорят мне у меня хер... людей я хочу послушать одного человека которого я могу по рп именно выслушать и ему подчиняться на основании того какие у кого звание ты как раз таки рп ты, ты, не ты, жалоба под какой причиной от... ну, ты отказался с каким предлогом, блядь, каким предлогом? я уже объяснил типа, вот, а, вот... я говорю ты там что-то вы там мямлили, да, еще раз повтори. В пожалуйста. смысле мямлили? Я тебе всю версию рассказал, а ты говоришь, мямлили? Я что, не могу тебе повторить? Ну, я уже тебе рассказал, ты хочешь демку пойти посмотреть? Сейчас уточняется, сейчас уточняется вопрос по поводу пойти еще раз говорю. Ладно, демку посмотрим. Я тебе уже объяснил, у меня нет было повода Заходи, бояться таких же сослуживцев, как и я. Под каким предлогом ты отказывался оружие. Мне, ну, наверное, знаешь, под предлогом мне того, что я не понимал, что от меня хотят, потому что там пиздят несколько человек подряд, и еще один начинает на меня жаловаться в этот момент. Возможно, ты на демке это поймешь. Все, короче, в дискорде мы. Ну, сначала тебе ЭКЮ-милиционер сказал. Там а не я вижу, не буду слушаться ЭКЮ-милиционера, а, в этом-то и прикол. Он мне никто, чтобы я слушался на его тебя На тебя наставлено -то 4 пушки, а если это человек под прикрытием, там, под маскировкой... Ну, если бы это пойди, был человек там, под прикрытием, он бы снял там. маску сразу же, как это сделал КГБшник. На данный момент он является акими а Милиционером. Нет, а если бы это был именно не полицейский? Если бы это были бандиты под маскировкой? Что Бандитов подмаскировка у нас не тут упер. в принципе Слушайте, не существует. Слушайте, Так вот, ребята, они ушли смотреть демку. После просмотра они возвращаются и говорят мне, вот, мол, у тебя дружок пирожок, но на РП и ПГ. Потом он меняет тут ПГ на ФРРП и так далее. У меня в этот момент встает. Резонный вопрос. Чем он, блядь, смотрел эту демку? Разве на ней не видно было то, что я не отказываюсь полностью убирать оружие? Я просто сказал о том, чтобы мне об этом сказал другой, какой-то полицейский, который имеет надо мной вес. Разве администратор на этой демке не увидел нарушения п и МГ у того, кто подал на меня эту жалобу? Если не увидел, то реальный вопрос. Матвей, сука, чем ты реально смотрел эту демку? Или ты просто подумал, что вот, вокруг него столпилась куча людей обиженных, а также администраторы, которые не понимают, что делать, и ему, значит, тогда по-любому что-то нужно выписать. Он же по-любому что-то нарушил. ПГ но нрп у тебя будет. А в чем нрп? Ну, это ответ ну, данному человеку, как я понял, отвечал эти ебало сейчас разобью. Ну, в общем, в том, в этом роде все. Вот, да. Оскорблял. Полицейский так не по... Ну, бля, поступать не будет. Ты сам подумай, полицейский, который, как ты разъяснялся сам, вот подумал про убийство и так далее, не будет говорить там Угрожать, тем более, человеку Забегая вперед, скажу то, что это единственное мое нарушение Которое подтвердилось еще и высшей администрации Других нарушений у меня попросту не было А если и было, то просто притянуто за уши, чтобы меня слить ПГ у тебя будет, потому что ты не слушался трех человек В смысле не слушался? <света> да. да а, что, ты правило. демку смотрел? Mm -hmm. там ты э, демку ведь смотрел? С... Ты видел с... то, что там Демку, демку. два Пиздец. администратора тут смотрели. или? Первое предупреждение помехи разборкам. Первое предупреждение помехи разборкам даю. Так вот. Да, точно. Ну, смотри. Мой вердикт, это ты нарушение правил обыска. будет. То есть только у меня нашел нарушение? Ну а какие еще нарушения? У них я не уйду. Но Нонр П он, говорю, он находясь мужик. на должности Аким милиционера, еще умудряется как-то приказывать другому такому же милиционеру, хотя он не находится на звании выше. И это и первое. Что? Ну, действительно, и что а, ну, он находится на звании выше. Он тебе приказывает. как приказывать? Он не, ну, он не может не приказывать. На демке было видно, же. что он там открыто был, мне приказывает. Там был, там был Тогда пусть он приказывает. Он может, генерал он пусть приказывает человек. СБГ. Сказать. Пусть приказывает может, генерал тоже. СБГ всем остальным. Или же пусть мне приказывает глава полиции. То Чего? есть, ты не хочешь сейчас дальше разобраться? Давай рассказать. я тебе объясню. Ты сейчас будешь. Ты, Мех, ты тебя, не хочешь дальше разобраться, или тебя это не волнует? В чем разбираться? Ты, ты закрываешь глаза на его нарушение? Я увидел. Какое нарушение? Ты это делаешь стал... сейчас открыто. Нарушений. То, что он тебе... Но ты не даешь мне сказать. Ты жалобу меня перебиваешь подай, а да, и говоришь, потому... что ты так. жалобу сейчас закроешь уже. Это ты только что сказал, потому что ты меня перебиваешь. Сейчас ну так, я пытаюсь тебе объяснить, и ты меня не хочешь слушать, и все. Я на демке все увидел, еще раз повторяю. Хорошо. Кодекс администрации, статья 2, первый пункт. У тебя уже нарушен. Дальше продолжать. Еще что-то будешь говорить? Нет? Ты угрожаешь сейчас администратору? Один из самых ярких примеров того, как чел пытается развести меня на нарушение правил об угрозах администрации, касаемо их снятия или же наказания. Если вам и после этого нужны доказательства того, что он просто натурально пытается слить челика, который ему чем-то во время игры не угодил, то я не знаю, о чем с вами говорить. Нет, я прямо говорю о том, что сейчас уже администратор ты... нарушает помимо тебя и меня. Мне дальше продолжать, что да ты ты у нас еще создатель, да, наверное, или кулятор? Продолжение. Кулятор, кулятор, да. Кулятор, да. Ну давай сейчас посидишь банчик. И Нет, было не у кого больше. Еще что ты будешь рассказывать Нет. Ну тебя уже устраивает, да, что у тебя, если бы, даже бан без разбора какого-то ты что-то? Я да. разбил... Я... Посмотрю, ну смотри, хорошо. Смысла дальше а, нет. У него номер Б нарушено правило. Он не имеет права мне отдавать приказы, если он находится на такой же, как и я должен. Это должен делать только глава полиции или же какой-нибудь, не знаю, КГБ Но тот, кто реально имеет вес над обычным полицейским. Далее. Во время разборок я уже при тебе давал предупреждение Рыбал. касаемо помехи разборкам. Он на это наплевал. И я сразу сказал, мол зафиксируйте этот момент, что у него уже есть тоже помеха разборка Это второе. Потом, когда он рассказывал свою версию, не полностью, он решил там... У тебя тоже имеется. Он решил сказать о том-то, что вот, вот эта деталь там какая-то не важна, ну и все в таком духе. Это какой-то там, не знаю, ну возможно, ввод в заблуждение. Нет, вот. ты посмеялся или ты сморкаешься? Когда смотри, вот забудь, раз мы начали эту тему, когда, получается, ты когда объяснил ситуацию, ты не учел тут, пункт, ну, то, что ты, людям, то, что тебя брали в зал, и тому подобное, да. ты этого просто решил не говорить, получается... А это вот заблужденный. А меня mm -hmm. об этом, во-первых, никто это не спрашивал. Как об этом забыл. также Ой. не шла ты речь. Если ты рассказывал ситуацию и решил умолчать момент, где, ну, действительно, очень важная вещь. А насколько это была важная вещь? Если чел также откровенно врет, говоря то, что я ворвался в квартиру, то почему я не могу так же врать? С точки зрения РП я был полностью прав. Зачем ты пытаешься строить из себя умного, просто зубря правила наизусть и перекрикивая челика? Мне не нужно ничего отвечать. Твой ответ это просто, ну... Но... А зачем ты тогда это говоришь? Твой ответ это просто выдох. Твой... Еще одна помеха разборкам. Умница, молодец. Нет, у меня помехи разборка. Слушай, ты же понимаешь, чем ты дольше со мной сидишь, тем Кстати. больше ты себе бан выбиваешь. Смотри, я тебе еще раз говорю, я сделал свой рейтингтонон РП, я у него не увидел. У тебя будет фир РП, у тебя нон РП и нарушение правил обысков. Этом будет ну, я понял, то есть ты не хочешь разбираться с да, его нарушениями Хорошо, выдавай бан, который я заслужил Я уже разобрался Как только речь зашла о том, что он нарушает правила кодекса Он решил меня послушать, но потом ему почему-то снова надоело И он решил уже мне просто выдать бан и не морать дальше руки От нарушения другого человека Этими действиями он нарушает сразу несколько пунктов правил администрации Одно из них это кодекс Второе это правило наказаний, которое запрещает вам игнорировать само нарушение Или же факты достоверные этого нарушения. А как только он перестанет выгораживать этого челика и выдаст мне бан, то он тут же нарушит еще и третье правило админов касаемо наказаний, которые могут выдавать либо по причине того, чтобы испортить кому-то игровой процесс, или же по незнанию правил. Нет, ты не разобрался, ты даже не захотел слушать. Нормально, ты никак не вовлечен в процесс. Выдавай мне бан. Справа, нет, не выдавай мне бан, и мы дальше будем разговаривать слышу. уже по-другому. Давай. Это угроза сейчас была административная. Да, нет, он, ты да, пытаешься очень угроза, странно была. пытаться докапываться до любого моего слова, ты слить меня с сервака. Да нет. Да нет, не-не-не, это так и есть Ты Чел, сли, ты, ты... Себя и не Чел не нарушай, ты залупнулся, понимаю, понимаешь, на обычной профессии а милиционера да, на нормально. такого же обычного милиционера все. И ты из этого пытаешься выжать максимум у меня нарушений, но уже у тебя две помехи разборка Что ты несешь? Ну тебя уже банят, ну все Хорошо, ну, хорошо, ты сейчас меня уже банят передо мной, и... Я не оправдываюсь, банят, я тебе просто нарушение. говорю о том, чего делать не стоило с твоей стороны Что не стоило? что не стоило. Но не го головой правила, подумай, если у тебя хоть что-то там мне осталось, стоит, то делать так конкретно процентов. не стоит. Да все, хватит. Я понимаю, что ты сейчас, ну, на заводе Обижен на то, что тебе. Ну, ты нарушил правила, Их нашли и я. Дай, нисколько и сколько бывает, не против, я, я тебе сейчас. только что да, говорю, прийми. пусть меня банят за мои нарушения. У меня претензия ну, по, по, по другому участь поводу. И все. Это ты сейчас маскируешься под лечим адекватности, мол, не просто прими это, да? Зачем ты обижаешься? Ну ты нарушил А я с этим не спорю, ты понимаешь? Мы не нарушали правила. Всего Другие не нарушали, не было никакого. А ни это уже не понимать. тебе решать. Ничего не было. Это уже не тебе решать. Это мы. Решать, я тоже модератор Ревное правило Ты просто обычная донатная администрация, которая никакого отношения к официальной не имеет mm -hmm. Тогда ты просто юзер, который тоже никакого отношения не имеет ты Я, это, я это прекрасно свое, понимаю, правильно? я не строю себя хуйпами кого, имея модератор ну, вот В данной жалобе ты подающий ты не решаешь? Ну вот я о том да, и говорю. Знаю, ты просто решаешь, человек, который пожаловался. Решает здесь администратор. Он решил ну, меня да. забанить, пусть банит. Этому я и говорю, просто прими, что тебя запанит. Я и не все. буду слушать, Ни что у кого ты больше говоришь. Нет нарушений. Ни Можно в одном слоге взять. из того, что ты говоришь, нету какого-то реального смысла, а что, к чему это? стоит да. прислушаться. Ты меня банить будешь, да, нет, за нарушением. Нет. Вот нет, я же говорю, фри не было. Он оскорбил госсотрудника. Да, у нас корпус сотрудника и. Понимаешь, он сейчас в уже и так отлечит, отлетит надолго. Но по каким правилам я отличу надолго? По каким правилам я отличу надолго. Скажи хотя бы сразу. Нон-РП. Хорошо. Нон-РП, ферр РП, ФРРП, правила обыска, возможно, вот возможно, я сейчас узнаю у Вышки, но как А можно... правила обыска мы даже по, по, с тобой не обсуждали, по ты просто вот сейчас обложение. опять поставил правила обыска обсуждали. Ну ты, ты сказал, обсуждал то, это, но с кем-то -то точно не сомневаться. Самый... Ну да. Ты говоришь, вот, это про нарушение правила обыска. Ты говоришь, то, что ты так думал, то, что ты думал, это а, то, что. Ну, то есть за мента не нужно думать, да? Нужно делать все по правилам и еще думать, как бы ты сделал в реальной жизни. Обыска, обыска не было. Если отталкиваться от того, как правило, написаны, ты как ты и хочешь, взорил. то обыска не было. Ты сказал то, что ты зашел, посмотри, не перебивай не, не. меня, у тебя вторая помеха этих. А, ты у меня Если пытаешься собрать нарушение, я правильно понимаю? Да? Ну, помеха разберу, у тебя вторая. А, -а, -а вот оно, Ну, Еще раз говорю, ты. Хорошо, он мне выписывает Пг. Но Пг то нету, я не стрелялся ни с кем. На демке же видно было, что я наоборот пытался сгладить углы. А погоди, ты, наверное, про нон-РП. Ты же говорил про нон-РП что-то. Ты ему не написал про нон-РП. Одна плюс одна целая одна десятая плюс 4 целых пятьдесят две тысячи двести десять сто тысячных минуты. Пг у тебя не было. Это РП, вышка ответила. Вместо ПГФ. А, хорошо, я себя сейчас забаню. Тогда последний вопрос задам. А, ты не будешь а -а -а. дальше разбирать его нарушения. Правильно понимаю? Любое нарушение, еще сейчас разгромлю. Ну да, даже у печи. О, икс. Ну, это все, кисрама. смысла нету. Я, я пошел, можете не обсуждать это. Я услышал все, что мне нужно было. Ну, давай, 1,4 плюс 1,1 ,1, плюс двести десять 100 тысячных минуты. Смотреть, да я думаю, как мне руки делать. Да потом руки, давай. Куда галстук? Скажи, теперь от меня. Дальше я повторно переподаю жалобу, но теперь касаемо сразу нескольких игроков и нескольких нарушений. В первую очередь мне были интересны нарушения со стороны администратора, который разбирал мою жалобу. Эту жалобу со мной разбирал зам куратора Якут. Он уже несколько раз мелькал в моих прошлых роликах по Б-програду. Ну и в принципе, он меня консультирует, если реально какие-то спорные ситуации у меня во время игры возникают. Так вот, не поверь мы разобрали эту ситуацию и единственное нарушение которое у меня реально весомое есть которое он даже подтвердил это нон рп, нон рп заключалась у меня в том то что я начал грубо общаться с человеком который вызвал на меня полицию и это единственное нарушение за всю эту ситуацию у меня я иду. Я не гинеколог, но это пизда. В таком тоне там кричал ему закрытие балла и так. Это, возможно, да. Но остальное как-то странно. Зачем мне бояться таких же, как и я, госов? Если я могу и пытаюсь с ними, ну конфликт этот сгладить и объяснить как все было. Мог, знаешь, как сделать, чтобы тебя точно докопались? Сразу показать удостоверение, ну, то, что ты настоящий. А я не удостоверение показал, я показал свою, как бы, экипировку, дубинку а. и так далее. Я при них человек. А, да, нормально. Да, нормально. Но я в самом начале, понимаешь, они когда забежали, они начинают там говорить, уберите оружие. Я же, понимаешь, я убрал оружие, говорю, ребят, все нормально, я такой же госслужащий, как и вы. Это больше нон-РП то, что он говорил, типа, вот ты сейчас отлетишь и так далее. Это тоже Ну, не-не-не, угрозы жалобы можно тоже за нон-РП посчитать. Да? Да. Ну, беда том, что не все так считают. Нон-РП, фир-РП и обыск. Да, нон-РП, потому что я с челиком, который на меня наглевитал не в подобающем тоне общался за мента феррп потому Ладно, что я пойдет. не слушал четырех человек которые мне угрожают оружием возможно но с натяжкой а обыск точно нет ну вот Чеш. так вот смотри что я нарыл у этого вагнера помеха разборкам первое потом когда они говорили про мои помехи он прям пытался пиздец как на настакать у меня всяких нарушений то пг то РП то он мне говорит про а, эту, как его называют, про вот в заблуждение, то, что я не сказал администратору, о том, что я сделал также вызов, где говорил о том, то, что меня берут в заложный. А это, по их словам, оказалось очень важной информацией, но которую они. За всю жалобу особо не использовали. Только когда они сказали. В чем она важная, я хуй знает. Помеха. Короче, вот это вот у админа, как я понял, по твоим словам. 6.2b, 61169 Это кодекс? 61 кодекс, 6.9 не наказание. Подожди, 6, 6, 6.2b это... это бан. По незнанию. По незнанию правил. Затем... Давай ты будешь сейчас описывать ситуацию. Хорошо, он выдал мне наказание по незнанию правил, некоторые из э, нарушений были притянуты за уши, одного из нарушений не было И третье, да, третье нарушение было вполне себя обоснованным и было бы умно оставить только его, когда мне выписывали бан Вот в чем заключается Мне выдали за нон-рп за ФРРРП и за обыск квартиры. Я посоветовался с администрацией независимой, которая не относилась к разборкам. Описал всю ситуацию, предоставил демонстрацию. Мне на это сказали, что в ситуации, которую я показал, было, возможно, да, НРП. Натянутая РП. была ФРРРП. И не было... Нарушение правил обыска Теперь к самой ситуации, что я показываю И того, что мы сейчас уже в данный момент имеем Чел, на который на меня пожаловался Во время жалобы, когда я пытаюсь объяснить Суть ситуации со своей стороны Когда я уже выслушал нормально того, кто подал на меня ЖБ. Чел, который на меня пожаловался, начинает меня перебивать. После, после первого моего предупреждения о том, что если ты не прекратишь меня перебивать, я говорю, это будет считаться как помеха разборком с твоей стороны. Он это услышал, предупреждение, два или три раза. Продолжил это делать Я сказал, типа, мол, фиксируйте У него теперь также есть нарушение А именно помехи разборка Администратор, который разбирал ЖБ на меня Это слышал, но вообще не принял этого внимания Далее они уходят Магнитола и обиженный человек На дискорд демку смотреть Я вот момент остаюсь один То есть вся та ситуация, которую я сейчас описал Он ее видел от и до но если ты смотрел реально демку, ты видел все, что там творилось, все, что я описал. Ты на это благополучно закрыл глаза. Как только вы вернулись с просмотра демонстрации, ты начал мне озвучивать вердикты, приговоры и так далее. Ты не хотел слушать, что я хочу сказать свое оправдание. Это даже не оправданием, а ну, объяснением того, почему я конкретно так или иначе поступал в той ситуации. Ты не хотел этого слушать. Я тебе сказал о том, что ты уже прямо нарушаешь кодекс администрации, вы начали пытаться копать у меня как можно больше нарушений с целью слить и даже 6 выбить МРБ. Да, это уже кодекс. У него несколько уже статей из кодекса нарушено. Позже объясню, какие из его уст было отчетливо слышно о том, что я уже сейчас улечу далеко и надолго. Ты это говорил, можешь не отнекиваться, у меня все на демонстрации записано от и до. Далее, опять же, в ходе разборок я пытаюсь объяснить, что происходит и почему я конкретно там поступал так, почему у меня нету ФИРРРП, но никого это не волновало. Я созвонился с одним из администраторов этого сервака, который выше стоит по званию, показал им демонстрацию. И было выявлено нарушение 6.2b, затем 6.9 на нарушение правила, а также кодекс был тоже нарушен. К этому всему у меня есть претензии. Я сейчас точку Я бы посчитал это, как бы нарупал у тех же сотрудников полиции, которые тебя угрожают. То есть они просто входят в квартиру и начинают сразу уникально говорить оружием без проверки, даже какого-либо документа. Нет, нет, вагон, вагон. Это. это очень лишнее уже получается. Их можно понять в том случае, что им пришел вызов. Они пришли разобраться. Они имеют право быть при оружии, так же, как и я. Но.. У меня претензия -то была в том, что чел, который на, на одном ранге со мной, такой же полицейский, не глава полиции, он отдает мне приказы. Единственное, о чем я говорил в тот момент, это то, что ты не можешь мне давать приказы, не буду тебя слушать. В тот же момент, когда там присутствовал СБГ и генерал, и КГБ. Я их слушал, я с ними шел на диалог, но челик, который подал на меня жб, он постоянно спамил в войс чат одно и то же. Убери оружие, ты сейчас отлетишь, убери оружие, тебе четверо человек угрожают оружием и так далее. Уже как бы не то, что жалобу рассмотрели, уже демку рассмотрели и вынесли вердикт. Нужно просто, чтобы человек был, который, ну, сделает вот это уже все, всякие там выговоры пропишет и так далее. Ну и чтобы человек, которому выписывают, Привет. уже был в курсе этого дела и тут присутствовал. Ты чело угрожал жизнью, так что... Как не будет. Вот. По поводу Федераля... Ты что, спорить со мной сейчас будешь? Смотри. Вот ты говоришь... Куда мне смотреть, я не хочу с тобой говорить. Ты меня не слушал нихуя на той жалобе. С каких пор я теперь должен? С какого вообще хера я тебя должен выслушивать и вести с тобой диалог? имеется с каких пор я должен вести с тобой диалог когда ты наплевательски отнесся ко мне на прошлой жалобе далее мне, э, попой, ты мне пересказываешь что, ту да, же самую РП. жалобу с какой целью ты говоришь что это номер п ну блять типа он смотри он пришел с СБГ, как зачем ты мне и, объясняешь там, это? с какой целью ты это делаешь ты мне сейчас это нарушение я пытаюсь как что? я там нарушение с какой целью ты это делаешь? Я тебе объясняю. Не увидел нарушения в этом. Я сейчас это предлагает. Да, и... это уже. И Ты всю жалобу, не... ты всю жалобу хуй забивал на то, что я имею претензии к человеку. Ты не хотел их разбирать вообще. Ты просто Эту не хотел я... все. Даже жалобе говорил, то что я услышал. Нахуй ты это объясняешь? Я это только что пересказал, вполне... не только о тебе, но и другим администраторам. Я ч, по твоему не помню, что я говорил пять минут пересказ... назад? сказал это в то, блять, как -то сказать, каким, как бы то что это нарушение. Да, то, а ты что проигнорил это нарушение это и сам дел... тем самым нарушил правила администрации. В чем там нарушение? Ты тупой. Мне, я... Нарушение в том то, что ты он у игрока не увидел нарушения очевидные эти там такой совет на будущее, на всю жизнь запомни, вагон. если ты видишь сомнительное нарушение у игрока, сейчас секундочку уточняй у высшей администрации так все игроки, вся администрация вагон, вагон, он не то что не увидел я когда пытался ответить на вот это его, я там не вижу нарушения, говорю ну не видишь, давайте попытаюсь объяснить никто меня не хотел слушать сейчас он пытается теперь как-то выкручиваться, нахуя, если твои нарушения правил администрации уже подтвердились, зачем ты это делаешь? Еще раз, вот да. я не делать нарушения, нет, он тупой, просветный долбоеб, он не понимает, о чем идет речь. Твои нарушения уже подтверждены, ты забил хуй на жалобу и разбирал ее только в одну сторону, ты понимаешь? Это что ты соврал. Э, то... Соврал? У Те тебя Ну, нет, да, я, 20, я понял, о сам... чем ты говоришь. Там, ты вот. говоришь а, о том, -то, что я на человека вот. вызов сделал, мол, меня в заложники взяли. Ты это объяснил да, тем, да, да, то, да. что я умолчал о важной инфе. Насколько же эта информация была важна, что ты ее упомянул только тогда, когда они стало известны, И потом ты о ней ничего не говорил. А, напиши пиво, пусть тэпнется, объясни ему ситуацию, всю. Типа, по так правилам что? у него выходит э, два выговора и предупреждения. Что будет думать куратор? Тут уже как бы сейчас не буду я решать. Ему сейчас объяснить ситуацию администратор. И We куратор remember. пусть думает. Ему, блядь, 14, сука. Какие он может э, вот более-менее важные, основанные Писали на чем-то решения принимать, сука, в таком возрасте? Пиво. Пиво. бабушка, недорого. Пиво, пизды Все надо выдать. Полетели ложь. ко мне. Так это тот, которому 14 лет. Да, да. да, да я да. еще его девушке писал, она, она, она, она <laughs> это нахуй послала. Алла, не Расскажу небольшую историю о том, как не совсем адекватное поведение от этого человека уже было на самой стадии набора в админы. Он соврал просто-напросто, что ему 15, а не 14. На самом деле ему 14. Админы решили это выяснить и поняли, что он им напиздел. Короче, мне, мне лень реально тебе что-то выдавать, так что просто снять. Ну, блядь, он с такими знаниями правил, я вам объясню, он долго не продержится на администраторе. Подожди, а когда он, он встал поставил, на оператора вообще? по возрасту не подходит. ]charger. Так я тебе и говорю, засчитай стажер, он недавно встал, еще неделю не прошло. Пиздец, ну это тогда объяснимо. Вчера, позавчера. А. Ангот собак. О, да. Жил как оператор и умер как оператор. Да, тут еще такой прикол, то, что у этого челика, который на мне ЖБ подавал, у него вот в заблуждение как раз был в том, что... Он объяснил, мол, я не хочу Ничего делать не буду и так далее У него, как у донатного, будет еще плюс выговор Я это только что нашел Увидел, понял по правилам, когда почитал Вот в заблуждении, ну этот По разборка. Массовое нарушение правил 1.24 А, блять, это два выговора Чел, я почекал МРБ За это тоже выговор У него выходит, помимо недельного бана Еще и два выговора да, С снятие? Стоп, блядь, в смысле? В смысле снятие? <связывая> Неделя бана. Снятие, помеха разборка x 2 x 2 и метагейминг. У вас есть награды за выполнение заданий, блядь. <связывая> Охуенная у меня награда и охуенные задания, кстати. Ты контент искал? Бля, какой нахуй контент? Ты чё, дебил совсем? для видоса? Итак, ребята, это уже кульминация 19-й проверки администрации на Беброграде. Итог такой то, что были сняты два администратора. Один из них донатный модератор, другой наборный оператор. Донатер вообще заработал сверху снятие, еще и массовое нарушение правил и улетел на неделю. Некоторые из вас напишут в комментариях то, что они, казалось бы, не сделали ничего такого критичного, но мне кажется, если бы вы оказались на моем месте, вы бы негодовали намного сильнее. Помимо этого, в сравнении с прошлыми героями проверок, эти ребята просто не успели дослужиться до каких-то высоких постов в администрации. Хотя эта ситуация тоже, казалось бы, нихуя себе. Один челик наборный не знает вообще правил, непонятно как прошел, так еще и на напиздел при наборе, попал на пост оператора и решил объединиться с донатером, чтобы слить какого-то челика. Другая донатная обезьяна решила просто вызубрить правила и потом пытаться на разборке челиков сливать с сервака, которые ему чем-то не угодили. В нашей же ситуации достаточно было того, что я просто не пошел у него на поводу, не начал его слушаться и подчиняться с первых секунд нашего диалога. Оказывается, этого достаточно, чтобы поджечь жопу какому-то долбоебу. Но что-то общее у меня все равно есть в каждом ролике, где слетает какой-то администратор или же кто-то получает пиздюлей. А именно то, что на протяжении почти всех жалоб, с самого начала ко мне относятся как к недочеловеку какому-то или же игроку второго сорта. Никакие ни аргументы, ни факты, ничего им не нужно, просто, а нахуя-то да, я тут присутствую, у меня всегда возникает такой вопрос. Но это все происходит ровно до того момента, пока я не выключаю voice mod. Возвращаясь к моему вопросу, который был в начале ролика, я думаю, пока вы смотрели этот видос, вы уже подумали над ответом и можете озвучить его в комментариях. Итак, спустя полгода вы посмотрели 19 девятнадцатую проверку администрации, которая была снята на моем сервере Беброград. IP и группа ВК будут в описании, если вы вдруг захотите зайти поиграть. Помимо этого, у нас на Боброграде проводится набор в администрацию. Если вас заинтересовал сервер и вы хотите помогать его игрокам, то вам сюда.